Ну что ж, здравствуйте. Прошлую прогулку по пляжу Вонгоматный мы закончили вот за этой стеной. Там дальше, э, дойдя, почти дойдя до Храма Истины. Ну и, как обещал, продолжение. Сегодня мы в самом Храме Истины всей семьей. Мы снимаем передачу Тани на канал и заодно снимаем бэкстейдж на этот канал. Плюс я вам обещал еще раз сказать немножко о том, как здесь снимался один известный фильм. же, в этот храм-музей обязательно нужно приходить. Если вы первый раз приехали в Паттайю, обязательно посетите его, поскольку он, наверное, самая главная достопримечательность города. Мы здесь были много раз и первый раз а, в 2007 ну, что ли, я снимал здесь а, передачу для телеканала местного Добро, добро пожаловать в а, ну, Я скажу, что храм меняется визуально вот за эти годы. Видно, что он обрастает и обрастает еще больше а, различными разными украшениями. Так, я думаю, здесь будет хорошо. Ну что, мы сейчас начнем снимать тайную передачу, а к вам я вернусь немножко позже. Дети, дети, из кадра выйдите сюда. К папе, к папе. Становитесь, пожалуйста. Ну давайте, раз это рассказываю, то рассказываю всю подноготную нашего съемочного процесса. Снимаем мы здесь не сами по себе, не как туристы пришли. Окей. Договорились с отделом маркетинга Century of True. Вот, и сотрудница нас сопровождает. Но, ну, правда, она все время бегает, прячется от камеры. Только видишь, что я включил, такая разку. Внутрь зашла. Вот. Она везде нас сопровождает и помогает. Обязательно одевают всем каски. Потому что храм еще строится. И будет всегда строиться. И вроде как на стройке обязательно по правилам нужно ходить в каски. Детские дают? Мне кажется, это слишком Маленький? О, окей. Okay. У Яны еще и это, еще и застежка. Чтоб челюсть не отвисла <laughs> от такой okay, красоты. Чтоб <laughs> не упала. Каски такие симпатичные. Кажется, что сейчас на рафтинг поедем, да? Да. Старые, которые убирают детали. Ага. деревянные. А, И то есть их, их это их не выкидывают, да, их тут просто вот возле деревьев. Смотри по это время поело, да, по этим по как сказать по слоям древесины. Да. Так уже часть мы отсняли. Да. Молодец. Да. Развлечения вам придумали, да? Пока мама с папой работает, <смех> не успеваю на эту программу сразу снимать. <смех> как всегда у нас сразу все и Таня на передачу, и мне на передачу, и Таня, и Таня в Инстаграм. Здесь, конечно же, на территории есть еще и обязательно экскурсии. Вообще, на самом деле, гиды здесь в разных точках стоят, в каждой точке свой гид. И так получается, что по территории без сопровождения ходить не получится, ну и как бы и интересно на самом деле ходить сопровождение, вот тебе все рассказывали, поэтому конечно же обязательно, обязательно нужно все послушать. Ну а мы немножко сейчас на свои волны бегаем, потому что рядом с группами, вот, то есть сопровождение гидов, но меньше их слушаем, сколько мы тут уже не первый раз далеко, вот все это слышали, знаем. наша задача все-таки поснимать больше. О! Когда снимался фильм «Любой в большом городе 2», вот здесь был а, лагерь съемочный Под деревьями Слушай, ну я смотрю, за то время Они прям понастроили очень много Потому что вот этих колонн не было Не было колонн Не было балконов То есть это были такие стены с окнами Как называется? Колоклон. Колокол Колокол? Да. <laughs> это гонг. гонг Да, вот это вот на колокол похоже Это моя Подробная передача о Храме истины будет, конечно же, на канале у Тани. Ну а здесь, кроме бэкстейджа с этой съемки, я, как и обещал, расскажу вам о своем участии в съемках фильма «Любовь в большом городе 2». Я снимал для компании «Леополис» фильм о фильме. Это то приложение, которое вышло на лицензионных дисках, то есть дополнение к... К фильму о том, как снимался этот фильм. И вот по часть части я здесь снимал в 2009 году. Здесь и на одной там вилле за пределами Паттайи далеко в джунглях. Какая в кадрах фильма вы видите, как автобус подъезжает как раз вот на это место. Автобус подъезжает сюда, и вот через этот вход входят все герои. Если вы будете здесь когда-нибудь на экскурсии в этом храме, то этот вход находится вот с той стороны. Город надо обойти с правой стороны, и вот подойдете к этому входу. Главные герои поднимались под этой лестнице. Ну, с тех пор, как снимался фильм, я вижу, что здесь достроилось еще очень много. Вот тут конструкции еще много нарастили. Cut. Вообще, конечно, здесь потрясающее по своей энергетике место. И такое постоянное желание все потрогать. Не знаю, трогать это можно или нет, но, наверное, ничего страшного. Вот, но прям порой кажется, что это все такое нереальное. Здесь четыре зала, выполненные в разном стиле, и работа не прекращается. Слушайте, ну, и мне кажется, что какой-то дежавю, глядя на эти картинки, как будто они здесь были 10 лет назад, когда я здесь снимал. А может быть, на других столбах. Эти столбы изначально лысые, а потом их уже облицуют другим деревом с орнаментом. Ну и главной частью этого фильма, которая здесь снималась, это статуя, которая должна переносить детей, если ее потереть. Она стояла вот здесь, ну, во время фильма. Давайте мы пройдем путем актеров фильма. Гласит легенда, храм был построен на пожертвование девушек, которые не могли иметь детей и молились о своей... Актеры зашли через тот вход, который я вам показал на одном дубле, потом перенесли все оборудование, и они пошли дальше, мимо этого пантеона, к выходу смотрящему в сторону города. И вот здесь стояла уже статуя дабы на себе испытать чудодейственную силу храма плодородия. Сейчас уважаемый прамаха Абудхиджаева Джаранетхи воспевает хвалу богини плодородия. И все те, кто хочет, чтобы следующая ночь любви закончилась зачатием ребенка, прикоснитесь к статуе младенца. Сейчас она там внизу, в маленьком зале. Само собой, места мало для съемки, там, там негде разместиться, поэтому все перенесли сюда, вот, поставили, здесь посадили монаха, но ну, а здесь выставились туристы. Вот, и актеры становились на этой ступеньке. Единственное оно, статуя не проходила через эти проходы, и поэтому разобрали одну из стенок, чтобы ее занести сюда. Ну, я уже не помню какую. Не сильно важно. В общем, разобрали стену, занесли, отсняли, все. И вынесли. Интересно, сколько съемочная группа заплатила за использование этого храма в качестве съемочной площадки. Погиб Пароль слышала вас. Ты всегда показываешь на него, да, как в этот момент вы, вы реагируете на то, что вы случайно, вы вдруг увидите. Показалось через дым. Сейчас пойдет отсюда дым казалось через дым, что они увидели тебя. То есть, ты на них посмотрел сначала вот, это, вот таким вот да, взглядом, ну, да, а потом уже улыбнулся. Давайте к этой статуе подойдем в рамках экскурсии. Как нам объяснили, стараются не рассказывать о фильме, хоть и русские туристы спрашивают, потому что эта история все-таки является придуманной специально для фильма и не отображает вообще никак концепцию данного храма. То есть в храме о том, что нужно потереть эту статую, для того, чтобы были дети узнали только из русского фильма. Или украинского. Русско-украинского. Кстати, да. А в том фильме же снимался актер Зеленский. А что вы снимаете? Фильмафильм. Фильма -фильма. В то время актер, а теперь уже президент Украины. Вот, тоже тер эту статую. Да и вообще все терли. За что? Вот тут? Я не помню уже, за что ее терли. Короче, где-то терли. Или может тут, вот тут ручка потертая рассказывать про храм даже если вы самостоятельно приедете сюда в храм да. там вы увидите что говоришь <связать> у меня истерика подождите <связать> я говорю <связать> боюсь потрогать здесь что-нибудь у них четверо детей а слендами не считается то, что я по полу Многодетная мать. страшнее двойни, может быть только тройня. В основном трогают. Ладно, я уже все потрогал, на самом деле. Я потрогал там коленку и ручку, и вот эту коленку. Я просто там записывал видео и вот как бы что-то. Я не подумал. Не подумал, что это опасно. Он вроде Да Наш, наш! Просто придуривай! По-хорошему Ты это ты или ты? Ну, конечно же, не я. Я, откровенно говоря, не помню, в каком из окон, но вроде вот здесь. Актер, конечно же, висел не просто так. Его удерживали на тросах, которые потом на постпродакшене уже просто замазали. И такое ощущение, что хаопасала его там, бугай хаопасала, сам держит этого монаха. Он наш, наш, он придуривается. Мы по-хорошему спрашиваем. No, no, Слушайте, ты, ты это ты no. или ты? <laughs> так, ну сейчас давайте зайдем в первый зал. Existing... Давай я тебе свою экскурсию буду рассказывать. А вот в этом зале снимал, снималось, как били в лицо Киркорова. В <taş> фильме. Так, работы, <зв Way to go> На вас наложено репетаки. Вот с этого момента поподробнее. Это заклинание такое. Афинского заклинания не хочешь? 8 дней и семь минут. А Киркоров сидел на стульчике Вот стульчик стоит на специальном шарнире Как дверные петли у него На задних ножках дверные петли чтобы он Назад положиться и встать обратно И под этим всем делом маты вот, И все это на системе тросов Когда его били в лицо Одни люди его тянули назад Он такой опадал а, -а, -а, вот, а потом другие люди тянули его вперед Он такой раз, как будто магически встал Значит, да? все... Все... То есть никаких спецэффектов Все механика он Все трюки выполнял сам Да Его привязали к стулу <laughs> Set and action! Cut! <laughs> <God. laughs> <laughs> <laughs> <God. laughs> <laughs> Так, ну а мы загулялись, я вернусь к съемке передачи для Тани. Вот, ну а вам предлагаю посмотреть э, ту передачу, которую мы выпустили в 2009 году для телеканала «Добро пожаловать в Паттайю». Смотрите программу из Нью-Йорка в Москву, из Москвы в Таиланд, из Бангкока в Паттайю. География съемок изменяется стремительно. Таково путешествие героев и актеров сиквела достаточно известного в России фильма «Любовь в большом городе». Продолжение следует и весьма интенсивно снимается. На съемочной площадке в Паттайе знакомые многим лица. Вторая часть комедийной ленты тоже, разумеется, про самое великое чувство, но уже с логическим продолжением. Дети действительно... Но это самое главное в любви. Не случайно первая часть вообще, как Главная фраза первой части была, да, нет секса без любви. Да, в этом, в принципе, весь сюжет. Во второй части очень долго думали продолжение. Что может быть? Ну, нет секса без любви, нет любви без чего-то, да? Естественно, нет любви без детей. И это главная мысль вообще этого фильма. На мой взгляд, эта часть все-таки больше комедийная. Потому что если в первой части было все это знакомство, я называю это таким конфетно-букетным -букет, периодом, то здесь немножко все это стало поскупее, тут наоборот уже появляются какие-то взаимоотношения ну, более такого, что ли, семейного характера. Поэтому, нет, романтика, конечно, здесь присутствует, как и в первой части, но ее, ее меньше. Немножко, наверное, все-таки акцент уже на, на какие-то другие вещи, на, повор на поворот событий, на какие-то сюжетные линии. Общий сюжет фильма хоть и угадывается в постановках сцен, но пока полностью не раскрывается. Отношение актеров к работе в деталях разнится, в целом остается весьма положительным. Жалоба одна – палящее солнце и непривычная северной российской и не только душе жара. Что, впрочем, сглаживается экзотикой и впечатлением от работы местного тайского персонала, занятого в съемках картины. Режиссер, он же соавтор сценария, он же продюсер, с подобным, по его словам, сталкивается нечасто. В Таиланде замечательные съемки организованы. В Нью-Йорке по разным причинам были съемки достаточно тяжелые, на самом деле. А, Во-первых, не хватало дней, во-вторых, а, по разным причинам не хватало прям совсем квалифицированных специалистов, просто потому что у нас а, денег было немного. А здесь группа работает потрясающе, я вообще очень доволен, я, я, я сюда обязательно вернусь снимать, мне здесь безумно нравится снимать, люди работают просто роскошные. И, а, и главное, что а, очень квалифицированные люди, на, что для меня вообще абсолютно сюрприз и очень приятный сюрприз. Наш, мы по-хорошему спрашиваю Слушайте, ты, ты это ты или ты? Интернациональный актер Вилли Опасала, которого уже почти можно считать русским На самом деле боится любых кинотрюков и не стесняется в этом признаваться Как, впрочем, не особо чтит и роли в продолжениях успешных фильмов Однако в «Любви в большом городе-2» согласился сниматься почти сразу Актерский состав хорош, и отношения внутри группы тоже заслуживают уважения При всей серьезности работы место шутки находится всегда Я сразу понял, что я соглашусь Потому что мне кажется, что у нас второй сценарий второго серии, еще про поводу кино я не знаю, но сценарий вторая сильнее, чем первая. И поэтому, и, и скажем так, мы не повторяемся здесь, поэтому я как-то, я это другое, это продолжение Это называется, потому что ситуация продолжается. А так, в принципе, я не знаю, мне понравился сценарий. Еще бы он не согласился с Ермольником в одной картине снимать. Леонид Ермольник самый маститый и опытный актер в команде. Суть картины видит, можно сказать, в одной фразе. Если в жизни нет любви и борьбы за нее, то такая жизнь может оказаться бессмысленной. С высоты своего поколения он мог бы и не слишком приглядываться к молодым, но ни в коем случае такого себе не позволяет. И не только благодаря ответственности перед режиссером и зрителями. Фильм о молодежи, хоть она иная, будущее за ними, и это нельзя сбрасывать со счетов картина, по-моему, замечательная. Во-первых, это картина, на мой взгляд, и я поэтому согласился сниматься, она адресована молодежи. Иногда мне кажется, что мне уже трудно с ними найти общий язык, а иногда я совершенно в эйфории от того, что нет, оказывается, я еще все понимаю. У них какие-то формы другие, прибамбасы другие, приколы другие, но по сути они веселые, добрые, они хотят любить, они хотят влюбляться, они хотят всего настоящего. Сегодня просто такое компьютерное время, которое немножко все ускорило, и не все все успевают. Вот Думаю, что герои картины как раз и хотят на секунду остановиться и восстановить себя по-человечески. Поэтому, безусловно, атмосфера любви и добра здесь может быть самое главное, что есть в этой картине. Как отметили окружающие, но непосредственно не задействованные в фильме люди, на их глазах герои, по сути, создали новую легенду. Прикоснувшись к деревянной статуе в храме истины, согласно сюжету, они обрели величайшее благо – детей, наследников. Пока не ясно, привьется ли такая свежая сказка российскому зрителю и способствует ли она туристическому паломничеству в Паттайю, но, по крайней мере, ощущение причастности к ее созданию – чувство незабываемое. Такие легенды – это прекрасно. <смех> когда люди во что-то верят, это всегда хорошо. Тем более, когда это связано с детьми. Жара, дубли, солнце, общение, дружеская поддержка, команда «Мотор», напряжение и работа вплоть до ночи – все это создание новой киноленты. Бытует мнение, что актеры работают прежде всего сами для себя. И это не лишено смысла, ведь такие люди по-другому просто жить не могут. Но все же конечный судья – зритель, который придет в кинотеатр и через полтора часа вынесет непреклонный приговор. Его вся съемочная группа и боится, и нетерпимо ждет, и зовет своего служителя Фемиды. Почему нужно пойти на этот фильм? Потому что это, это супер качественное кино в жанре романтическая комедия, где будет и смешно, и чуть-чуть немножко будет трогать сердечко. Мы доказываем, что даже вот такими вот, э, скажем так, совсем фантастическими историями, что любовь действительно существует. И главное, что нужно, чтобы каждый человек, посмотрев это кино, понял, что нужно тратить время не только на свои будни, не только на э, тупое зарабатывание денег да, или прожигание жизни, а то, что действительно есть какие-то вещи, на которые стоит обращать внимание. Даже там, на солнце, которое встает, на небо, там, на все что угодно, на природу. И, естественно, на близких людей, и просто на людей, которые проходят мимо вас. Съемки любви в большом городе 2 в Паттайе закончены впереди обработка снятого материала и монтаж. Как отметил Леонид Ермольник, это один из самых непредсказуемых этапов создания фильма, так как он может добавить в сцены то, что просто невозможно создать на съемочной площадке, и фильм преобразится. Но окончательный результат еще впереди. Ну что, слоников, посмотрим и поедем. Спасибо, что досмотрели все до конца. А? Этот, э, это видео бэкстейдж о а съемок фильма мы снимали совместно э, с Евгением Беленьким, журналист много лет живущий в Таиланде. Вот. Ну а монтировал уже я с Никитой Михайленко, журналистом телеканала Добро пожаловать в Паттайю. Его голос вы слышите за кадром э, слышали за кадром в этой программе. Вот. Но вы правда выпустили мы это видео спустя э, уже много времени, поскольку. Там был запрет на его публикацию. Но это уж по правилам продакшена, поскольку пока фильм не выйдет в прокат, нельзя публиковать о нем материалы. Ну и там некоторое время спустя, после выхода. Так, мы пришли покормить слоников. Давайте, чтобы не дразнить слоника, не надо по одному. Он же большой. Все, прямо отдавай целую целую Все, отдавай. Отдавай, давай. Я все рот, все съел сразу. Давай, давай, давай, давай. Отдавай давай, все давай. Сразу. Отдавай сразу. Отдавай сразу. Пучок. Давай, вот, бананья. отлично. Сейчас Кирилл еще дашь. Видишь, видишь? Бананы. Бананы. Дай на бананы. М -м -м -м. Ой, бананы. Ты бананы. У него такая кожа грубая. Давай, я буду ему давать, а ты его гладь. Угу. Давай, я ему гладь его. Ну молодцы. все, молодцы. молодцы.